прочим самый новый. Ну и ладно. А мне вот и мой тоже нравится. Слушай, у меня идея. Давай откроем их вместе. Ты свой, а я свой. И посмотрим, чей питомец будет красивее. Как хочешь, фреш. Я не против. Привет, девочки и мальчики! Давайте поможем нашим куколкам открыть их питомцев. Смотрите, у нас сегодня третий сезон. Это первая волна. И вторая волна совсем-совсем новая. Сегодня я буду открывать этот шарик впервые! А вы уже открывали такой шарик? Напишите нам в комментариях! Да, кстати, и сегодня вы будете у нас выступать в качестве жюри! Вы определите, какой питомец круче, красочнее, веселее красивее! И вообще, напишите, пожалуйста, какая волна из третьего сезона вам нравится больше? Первая или вторая? А теперь давайте будем их открывать! Итак, наша первая подсказка. Это целая команда привидений. А давайте теперь будем открывать первый слой второй волны. И посмотрим, какая подсказка нам попадется здесь. Ой, здесь вот такие вот блестки. Перемотка. И пятница тринадцатая. Интересно, интересно. А у меня подсказка покруче будет. Рано радуешься, мы еще все не открыли. А у нас второй слой. Вот так. Ой, крепкий. Это у нас наклеечки. Может быть, мне это кажется, но эта вторая волна проще открывается. Замочки проходят прям до самого конца. Вот, чуть-чуть осталось, видите? Так. М -м, жаль, не золотой. Эх, я думала, мне золотой шарик будет. Да ладно тебе, Фрэш, другой раз повезет. И здесь тоже у нас наклейки. один два три тарам да он намного проще открывается вот так ой все перемешаем а здесь у нас новый вкладыш ой какие красотульки мне прям все нравится и это у нас Ух ты, это у нас будет кошечка! Смотрите, какой у нас малиновый совочек! Малиновый или даже сиреневый, такой цвет интересный! Ух ты, Фрэш, ты слышал, у меня будет кошечка! А теперь вторая волна! Тоже кошечка, смотрите! У нас сегодня прям день кошек! Только здесь у нас такой нежно-розовый совочек! Держи, Фрэш! Это первая волна. Ой, что-то новенькое. Здесь белая бутылочка с зеленой крышечкой. А здесь у нас... Вау! он Мне такая точно не попадал. Ну конечно не попадалась, это же вторая волна. Я ее первый раз открываю. Здесь как будто он такой, как пакет молока, смотрите. И как будто домик здесь, крыша. Ну короче, очень интересный. Смотрите, здесь даже кошечка нарисована в очках. Очень классная сама бутылочка розовая, крышечка серебряная. Ребята, а вы знаете, что мы открыли новый канал? Называется он Даниэль Лайфстайл. Ссылочка будет внизу под видео. И еще в конечных заставках. Переходите, пожалуйста, на этот канал. Поддержите нас лайками и подпиской. Ух ты, какая штучка интересная! Вот и наш аксессуарчик. А теперь аксессуар второй волны. Это приспособление для того, чтобы сюда заплять ремешок и можно было гулять кошкой или собачкой. А теперь самое основное. Ой, какой котик! Смотрите, какая кошечка серенькая, с такими сиреневыми волосами. Ой, какие бирюзовые глазки, точно как у кошечки. Смотрите, какая неприческа интересная. <мяква> <мяква> ну, беги к своей хозяйке. Хорошенькая моя кисулечка, красотулечка. Да, хорошенькая тебя кошечка. И как ты ее назовешь? Ее зовут ролик Китти. А еще кое-что спрятано в песочке! А теперь еще питомец второй волны! Итак! Как будто первый раз в первый класс! Ой, какая хорошенькая! Я вижу эти лапки! Ой, какая красотка! Посмотрите! Тоже с зелеными глазками! Серенькая такая в полосочку! И очень интересная прическа! Какая завитушка здесь! Еще и два хвостика, посмотрите. Очень классная. Ой, какая кисуля. Хорошенькая, а прическа у тебя такая модная? Ты у меня пинг -ки -ки. Ой, какая хорошенькая, и имя у меня такое интересное. А теперь давайте отыщем еще некоторые сюрпризы. Так. Уже что-то попадается. Я уже что-то вижу. Вот так. Смотрите, какие классные ролики. Еще достанем обувь для второй кошки. Вот она уже появилась. Уже катаешься? Мяу-мяу! Моя кисуля тоже уже готова. Слушай, МС, нам еще осталось узнать, что умеют наши кисы. Давайте скорее купаться. Плюф. А ну-ка. Нет, наши кисы цвет не меняет. Ни одна, ни вторая. А теперь немножко их согреем. И плюф. Ну что, согрелись? Давайте еще раз. А теперь мы их накормим. Кушай, кушай, мой хороший. Давай еще немножко. Уехали. Ой, что она делает? Она писает. Давайте еще раз писает! Вот так вот! И накормим нашего второго котенка! Ой, у нее такая бутылочка классная! Очень классная! Давай, кушай, мой хороший! И эта киса у нас а тоже писает! Ух ты! У нас две кисы писают! Ребята, ну что ж, а теперь вам осталось написать в Лиза вам больше всего понравилось первой волны или второй волны? Ну что ж, ребята, а сейчас мы узнаем победителя нашего конкурса. Поехали! И копируем ссылочку с конкурсом на шарлоу питомцы. Итак, вставляем. Не повезет. Вот, кстати, отобразилось наше видео с конкурсом. И победитель... Долз dreams, мы тебя поздравляем! Переходим на ее канал и смотрим, выполнила девочка условия нашего конкурса. Да, вот, подписка на наших два канала, умничка! Мы тебя поздравляем! А теперь еще не забудь связаться с нами по имейлу, e а у e мы оставим внизу под видео. Ребята, пожалуйста, не расстраивайтесь, ведь на нашем канале будет еще много очень интересных, веселых, заполненных конкурсов на куколки Лол, на питомцы, на их маленькие сестрички. Так что следите за нашим каналом, и скоро выйдет новый конкурс. А еще не забудьте поставить лайк нашему видео и подписаться на канал, если еще кто не